Пойдем уже обратно. С какой там стороны я уже сам запутался, откуда мы изначально сюда пришли. Костился? Ну да, ты сразу меня заметил. Костился, это не мое. <с> Ладно, давайте бушку размочим. Хочешь так же? Давай, устроим тебе сейчас так же А, не может... ты можешь уйти, нет? Ты, ты че? Тебя разве так не учили? Лежать, Фу. Да Все, так там еще Случились Это у нас что Ходит. Хорошо, быстренько пробежимся, всех замочим. Не так трудно. Я здесь только что что-то можно будет. Может... Может хоть так объяснят, что здесь вообще происходит? Слышал, что они там в проращивании вырастили? Да говорят, то ли Венерина мухоловка, то ли борщевик огромный. Я так и не понял ничего. А никто не понял. Мелкий генетический звой и стало не растение, а чуть ли не хищная тварь. А из-за этого притащили целую цистерну pa 400 Нет бы сразу зарубить на корню. Доиграются они там. Доиграются. Да, главное опрыскивать вовремя. Доиграются, вот. Доиграются. Так всегда бывает. запрете на да? куча всего ебучие пироги и тут становится еще больше даже под названием просто вас там Ох, ты что, сволочь? Ежать блин. Опа. Пойду. Где еще движение? Молитесь лучше, чтобы я не попался на вас. Играть. Коллекция со джелли. Джелли тут у нас. Как называется? Я даже забыл, что Не жалею, когда пришел. Папа, он вылез на собой патроны Да, открывайся, открывайся, не Замок, Давай, давай, давай, давай. Все. Ой, блин! Вот ты. Я же да испугался. Же Это было неожиданно. Сволочь. Венерина Мхом. Мухом. Мхоловку. Ай. Да, должен в русский забывай. Выбираем, выбираем. Что там было тут? Что? Ну ты зер ⁇ Все, забираем, забираем Мужички, не повезло Сколько всего там, хорошо залутался Лунный грунт успех Лунный грунт секретно Образцы уничтожен Красный три. Что-то у них там пошло. Я на него по плану. Что за плевальщик, жиродел? Ну, Мы... откуда пришел я? Куда куда я даже забавно. Электро. Это можно снять? Можно снять как-то по сюжету. Что Мы не сдаемся. Этот я тебя видел что еще затворили то что все такое опять эти механизмы ладно это легко было вообще. По-крайней мере, не на реакцию Что там считается? Блин, Что за мамочка из смешариков? Нянечка Чёрт, ежиха взбесилась Сейчас сотни часа не легче Ежиха Обычно это безобидно георгогеедрический робот но безобидно. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колму. Хоть двери в цех теперь искать не придется, можно сразу через окно пролезть. Час под часу не легче патроны какие-то патроны для п а, вот она когда а раньше не забыла патроны. арсенал арсенал нужно недостаточно 74 да возлучения что если учит нам лучше конечно ствол Кассетник. Кассетник. М -м -м. Не хватает 25. Хорошо. Чуть-чуть улучшили, хватит. С чего отличается лиса от шведа? Скорость заряда. Урон от заряда. Дальность чуть, -чуть меньше. -э -э -э Скорость атаки быстрая. И, быстро, и урон. Ну, ну Может, все-таки от стоит бегать лучше? еще дар на наступную, да, увеличить скорость зарядки спецатаки. Лиса, облеченную титанину, лезвую. Хорошо, начало это увеличить скорость атаки. Второй уровень можно? 32 надо. Да. Что ж, потом найдем как-нибудь все эти ресурсы. Я буду бегать с лисой, сжалом. Сохраним, да. Здесь у нас что? Да круто. А нам точно сюда? Я же вроде бы искал... Ну, что такое? Просто, да? Что происходит? Насовало чимбалом, дойдите. Уай, до свидания. Ты знаешь куда. Заметил, да? толпой прям. В очередь, суки, надеть. В очередь, в очередь. Что, сможем потом делать? Да ты же... Писать, а? Что это тема? Петный мужик. не повезло. Не фартануло. что у нас. Эй, послушайте. Можете.. Можете добить меня. Пожалуйста. Да, что такое? Может, медиков подождешь, а? Каких Ми медиков? Всему предприятию, извините. кирдык. Спасатели будут еще не ясно, когда. Больно мне сейчас. Вс ⁇ равно ходить уже не смогу. Может, можно как-то поднять это? Погоди. Со мной трое бежали. Уже пытались, да не смогли. Робот бы мог поднять. Ты их теперь не попросишь. С чего ты взял, что всему уже кирдык? Если бы это было только в Вавилове, то здесь бы уже были специалисты из других комплексов. Это теперь везде. Вывод очевиден. Везде теперь, значит? Ладно, дай подумать. Вы только там не раздумывайте долго, мне больно, очень. <звы> Придется, наверное, все-таки помочь. Придется как-то, как это сделать-то. Так что? Спасибо вам. Да блять! Что? Эй, почему я? Что случилось? Хорошо, да. Снова полимерная память. Все, что он запомнил, это то, что ему больно? Я не ожидал, что это может проявиться вот так. Что со мной? Что со мной, вашу мать? Ты мертв. Просто подожди. подожди немного. Что? С чего ждать? В смысле мертв? Эй, добейте меня, добейте, вы же обещали. Ой, так, я пошел отсюда. Блядский род. Что там такое красное? Я сначала не капсул, где потом такой черт вылазит? А еще, а еще. Да ладно. Как пропасть сюда? Как-то все остальное я быстро пробежал. пожалуй я вернусь обратно, посмотрим, что что-то я не так пропустил. Он исчез. Уже пришли отсюда? Погоди, откуда мы пришли? Да. Идите, кого летить, уезжать с одного пришли. Что за? Так, это точно не отсюда. Еще второй этаж есть. О, что, здесь куча всего. Это Я вообще отсюда выберусь или нет? Они хотят зеленить Марс. Единственное, ну, что же? Взрыв огненный что-то. Огненная что кассета, блин. Собственно, фабрика. Операция амазонка Что у них здесь творится? И разгребать. Разгребать все. Конечно же, Хорошо, да чуть сейчас бы упал. Опять на скорость, да? Дебидно это. с первого раза с первого раза О. на всякий случай полечусь там вниз надо идти но ага это просто короткий путь сделали ну, что ж хорошо хорошо Интересно, один я только так постоянно кнопку нажимаю, это уже насилую, Петрович, блин. тихо Он нас заметит, а может пощадит, Петрович, ну. Это с ним не так, что -то... Он у нас лагану. Похоже, еще немного, и котлы взорвутся. Что надо делать? У меня нет такой информации. А Я не знаю. Будем думать. Будем думать. Больный, Руками лучше не трогать. Надо как-то охладить его изнутри. Да и так, и так мы бы его ваншотом. Это криогенный элемент, ну, узнаю. Совершенно верно. Это Фаренгейт, свеча с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Попробую затолкать их внутрь. Так, вот впускной расту. И где тут вход в трубу? Живой? здесь у них тоже давайте говорите говорится ты меня брать но мне нужнее я сам понимаешь ты машина а мне тут ну, надо мир будет Твой... какой людям служить, верно я вот тоже людям служил и под курском и под берлином не за почести до поплажки. Мы из-за равноправия бились. Чтобы права у всех одинаковые и обязанности. Чтобы как все быть. Только вот пойму, как твою эту штуку семье приделать. Он там, там пойду толкать будем. Нет? Все? Не хочешь? Не бросай. Там было а ну еще голок, помню? Это мне нет. что теперь? Эту фигню до бойлера? Вручную тащи? Ага, Как его вручную тащить? А так что нет? стороны пойти а ага, вот так вот это значит отвергать с нами взаимодействие а ты нормально, давай, нормально вот так вот так вот так, вот так. ты сработал осталось еще два да неужели Так и знал, где-то где другой черт вышел. Просто минус бошку. Понятно, угу. а понятно, теперь не так трудно вообще-то. Просто обратно засовываем и продвигаем. Мне кажется, тут вылезет этот черт. Хорошо, что этот раз труп находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с Березом. Кто верно. Теперь он упадет как? Здесь можно было налево повернуть, здесь выйдет ни к чему. Эту сторону можно уже забыть. А здесь, значит, вниз. Даже так, так. Главное, чтобы у нас еще никто не напал. так вот так вот так весь наши пути пойдут через через нет через этот не идут вот так пойдут так точно они идут сюда потом вот так вот так вот так вот так вот так вот так я вижу я вижу может долбаться. Mm -hmm. Все, что здесь происходит, я бы уже не удивился. Да, Давай сразу тебя этот Ай! -а Это код так бас, блин! Какой-то резвый, да? Тут делим мы тебя. Угу. Остался последний. Мне кажется, все-таки отсюда вылезет этот черт. Так кто это вообще придумал? Я уж сдолбался шары по трубам, таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс мовил. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. да <звы> Так, вот так, сюда, сюда. После этого нужно было через верх пустить, да? через верх. Ну, и... Счастье-то и... какое? И... Да баштат, блин, отвалится уже или нет? Заберите колбу с жаростойким полимером. Там, на второй этаж, походу, да? Ну, хотя бы так. Чего все происходит? Мужики! Может, не надо? Товарищ майор, тебе есть что сказать по делу? Разве я в чем тебе виноват перед вами? Почему вы срываете на меня зло? Извини. Твоей вины нет, я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова, Я убила его же оружие, агрессивно настроенный рок. Неважно, я должен был взять его живым, но не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца сколько себя помню. А я его подвел. А сколько вы себя помните, товарищ майор? Ну, года два, может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. А что я с главный герой? Ой, главный злодей. Я в этом абсолютно уверен. Не спорим. Но нельзя же злиться на себя за то, в чем нет твоей вины. Конечно, есть. Я подвел Дмитрия Сергеевича в трудную минуту, когда он на меня рассчитывал. Теперь мне хреново от того, что он мною недоволен. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? В прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Его не угодишь, как не старайся. Его перфекционизм общий известен. Окружающие его разочаровывают. Да ну, это полная херня. перчатки не умеют обманывать, не так, Ну. Да. Ну, чертеж, капсула какая-то. Средняя капсула, Вообще, я бы не удивился, если он есть, вот. Главный злодей. Михалыч, я на обед! Вам что-нибудь захватить? Сохранимся. Не надо мне ничего захватывать! Я в своё время до Берлина дошел и его захватывал!